Всем привет, с вами Леонид Орланд. И сегодня очередное видео с ответами на вопросы. И вопрос я сегодня выбрал такой. Как отпустить привязанные души? Очень хороший вопрос. Суть в чем, что все мы знаем, что у каждого человека есть душа. И души могут фрагментироваться, могут делиться на кусочки. Вот достаточно часто, когда я провожу сеансы кармической коррекции, <таспорщик> я вижу, как душа просто разделена на стенки, Прям вот части вырванные. Возникают некоторые фрагментации, вкрапления чужих душ. То есть части, других, части душ других людей встраиваются там в душу клиента. И приходится это все вынимать, отпускать, возвращать эти все чужие энергии. Почему же такое бывает? Давайте я расскажу. Фрагментация души и приходится отпускать души возникает э, фрагментация деления души на части на осколки возникает когда э, человек испытывает сильные эмоции негативные эмоции горе страх печаль разочарование э, даже и в том числе и агрессию да, злость и тогда э, наша душа э, ну, допустим захватывает когда получается когда возникает некая такая травмирующая ситуация вот очень часто вижу именно такой момент что когда возникает некая травмирующая ситуация то душа захватывает частички души агрессора то есть жертва захватывает частички души агрессора и потом эти частички души эти модели поведения передаются из поколения в поколение, и потом кто-то из потомков начинает вести себя точно так же, как тогда много десятков, а то и сотен лет назад, вел агрессор. То есть тогда, ну, допустим, возьмем пример раскулачивания. Когда там сто лет назад вашего предка раскулачивали, то есть отобрали... И ваш предок остался, так скажем, без ничего. Выгнали из дома, и он остался никто, не звать никак. И э, душа, душа вот раскулаченного предка э, приняла вот образец для подражания, такую модель, да, модель жизни, что отбирать есть правильно, есть, есть выжить. То есть, если я отберу, тогда я выживу. Все. и в какой-то момент родился... Ребенок, который проявляет себя, э, проявляет вот две такие модели. С одной стороны, он хочет отобрать, чтобы выжить, а с другой стороны, у него отбирают. И э, это говорит о том, что существует именно часть другой души, э, часть какого-то чужого поведения, какой-то чужой модели. Иногда бывает такая ситуация, что... Допустим, э, так, сейчас -п -п думаю, как, как вам описать, так, чтобы корректно. Ну, допустим, э, уходит из жизни человек. А у этого человека остается ребенок, да, мужчина, женщина. Допустим, вот уходит, умирает женщина, у женщины остается ребенок, и кто-то из родственников настолько сильно горюет, сожалеет, что эта женщина ушла из мира живых, что ребенка, оставшегося ребенка, усыновляет и встраивает в себя, буквально, ну, не встраивает, встраивает в свое жизненное пространство, встраивает в свой мир и по факту замещает ребенку у умершую мать. И тогда получается что? Тогда получается некая склейка, склейка душ. И убрать эту склейку душ можно только в тех случаях, если вы видите, если вы умеете увидеть, понимаете, где, как оно происходит. То есть так вот, а давайте сделаем, не получится. Это нужно увидеть, это нужно знать. То есть все такие ситуации, все такие вот склейки душ, их нужно прорабатывать персонально индивидуально и сознанием дела а не просто так а давайте поковыряемся то есть когда возникает некое именно напряжение потенциал проблема и тогда нужно в этот вот в этот потенциал входить и разбираться от а чьей же души чьи же чужеродные чужие энергии возникли вот в этой ну, проблеме мешают вам жить легко и счастливо и проявлять себя так еще по отпускание душ. Ну, цепляется, вот повторюсь, да, что чужие энергии цепляются во время переживаний, во время сильных эмоций, во время травмирующих стрессовых ситуаций. Вот возникают некие склейки, то есть и ну также вот как негативные эмоции, да, возникают вот такие, формируют вот такие вот склейки душ точно так же, как и привязанности формируют, когда очень сильная, даже чрезмерно сильная любовь, и вы не видите жизни без этого человека, то есть вы э знаете, как отхватываете, кусаете человека, кусаете его энергию, и если вдруг он уходит из вашей жизни, то это очень болезненно, то есть вы встраиваетесь энергетически в него, и встраиваете его в себя, даже так будет правильнее если вдруг он уходит, то тогда это очень больно, очень страшно, и э, пережить это очень тяжело, и слишком много горевания тогда возникает. <coughs> вот. э -э ну и напомню, да, что такое про горе. Да, что горе – это эмоция предназначена для переориентации после утери значимого, для переоценки жизни после утери значимого объекта то есть нужно не просто порыдать плакать вернее порыдать поплакать обязательно надо но еще нужно э, понять а как же теперь я буду жить с этим ну или без этого без этого человека без этого предмета без этой работы то есть как же теперь жить по-новому э, просклейки душ в принципе в принципе на сегодня все вот если у вас есть какие-то вопросы по этой теме, задавайте их, пишите в комментариях, задавайте. Вот. Если считаете полезным, делитесь со своими друзьями, делайте репосты. Ну и встретимся дальше. С вами был Леонид Арлан. До встречи.